Один вопрос, ну, в принципе, три вопроса. Первый вопрос это о, значит, о предложении по формированию состава участковой избирательной комиссии номер 1727, о формировании резерва комиссии 1727 и о замещении вакантных должностей в четырех комиссиях в количестве пяти членов, потому что в одной из комиссий 1767 у нас выбрало два члена. Комиссия справа голоса Значит, по первому вопросу Рабочая группа предлагает Мы рассмотрели 16 поступивших Комплектов документов в территориальную избирательную комиссию для формируемых. Да, позитивного... Извините, пожалуйста, можно я вас перебью? Да. В том смысле, что у нас сейчас третий вопрос о назначении членов вот вместо выбывших. Поэтому от обратного давайте, тогда давайте предложите да, рекомендацию по вот, вот, в воду мы воду, Рассмотрим это решение, а потом уже по повестке пойдем. Значит, у нас комиссия 1765 мы рекомендуем из резерва назначить из резерва Мартыне, значит так так так раз Матвееву, Дарью Дмитриевну она рекомендована собранием избирателей по месту жительства, комиссия 1765, 65-ю комиссию, 65, 65, 65 комиссию 60. 60. вот, в вот. комиссию 1767 мы рекомендуем значит заяцева Юлю Владимировну, она выдвинута Либерально-демократической партии России и Богданова Юрия Григорьевича он э, с собранием избрать ли по месту работы. Там у нас тоже освободилось два две вакансии. Соответственно. Летом этом паритет э, ЛП отношение государственных муниципальных должностей. Там приводится. в каком Нет, не будет. Да, конечно. Да, в семьдесят шестую. В шестую мы сейчас рассмотрим. Okay. Нет, мы сейчас рассматривали 78 -ю, 79 -ю еще. Угу. Значит, тогда надо убрать из проекта, да? У что-то скачет 76-й. Давайте там мы сразу эту культурой внесем. Пока разрешим, да, это на открытом заседании. То есть 76-й вы не рассматривали? Нет, не рассматривали. У такая ошибка в повестке. У нас тогда эта ошибка закралась. Убрали. Да, мы рассматривали 78 й там mm -hmm. вышла ЛДП. Член ЛДПР вышел, подменял место угу. и, соответственно, у нас в резерве есть от ЛДПР рекомендации именно в эту комиссию. Да, 79 и в 79-е у нас на предыдущем еще заседании воздивина вышла. секретаря порядки порядке оформления потом документов это учесть вот, да, по всему тексту проекта приложения также убираю вот эту техническую просьба поддержать э, мы вместо вышедших на этом заседании и тех, кто у нас ранее вышел это два человека вот дивина и еще мы выводили человека у которого подтвердило двойное да. гражданство то есть всего пять человек мы вновь вводим кто за данное предложение прошу голосовать Против. кто воздержался. Спасибо, коллеги. Принял. А вот дальше, Наталья Васильевна, попрошу вас продолжить, потому что по повестке как раз вопрос формирования формировании состава участковой комиссии номер 1727. Ну, что могу сказать, уважаемые коллеги? Поступило 16 комплектов документов на формирование новой участковой избирательной комиссии 1727, поскольку у нас. Комиссия вновь формируется по 12 человек, учитывая количество парламентских партий. Соответственно, это самое... Но, получилась такая ситуация, что у нас от парламентских партий подали только Единая Россия, Коммунистическая партия Российской Федерации, партия Яблоко. Соответственно, остальные документы у нас были поданы от Собраний избирателей месту жительства, Муниципального совета и непарламентских партий, таких как... Собрание. Да, ну и собрание, естественно, по месту кисла, по месту работы. Значит, мы рассмотрели 16 комплектов документов. У нас один из 16 человек, это второй человек, который идет по вторым номером резерв от партии единой России, соответственно. И мы рассмотрели документы, трое человек, которые подавали документы, в своих заявлениях указывали, что если будет э, большое количество желающих, то они готовы уйти в лес, сразу остаться в резерве, чтобы потом, если что, заместить место участкового ну, форма согласия. Да, форма смотрим, да, конечно. Оставь, Поэтому ну, вот мы и, списочек могу передать. Да, если можно передать, чтобы я зачитаю. Здесь отмечено, да, кто добавился. Да, соответственно, после заседания комиссии я воспечатаю протокол заседания у нас есть Угу. Я... Виталий Владимирович лично проверил все, все комплекты документов. Ну, вопросов, я думаю, что не было. Итак, коллеги, предлагаю вашему вниманию рассмотрение решения по проекту проект решения по вопросу о формировании участковой избирательной комиссии. В участка 17.27. Комиссия формируется на э, срок полномочий 2019-2024 год. Формируется из 12 членов. Решение номер 75, дефис 4, Кто За данное предложение прошу голосовать с учетом рекомендаций рабочих групп. Кто против, кто воздержался? Собеги, правильный профиль, вы не согласны, Так. Соответственно, вытекающий следующий вопрос номер 5 о формировании резерва составов этой же комиссии. Все, Все логично, да? Угу. Итак, у нас там получилось 4 человека. Четыре человека Итак, в резерве. Атькина, Кизель, Крутова и Толубинский. Толубинский и, и... И один из них от парламентской партии. Да. У -у -у, Димир, Крутого, Толубинский, Кизель, Коллеги, от... кто за данное предложение, прошу голосовать. Формировали резерв. Сразу комиссии у нас богатый богатым резервом. 4 человека. Так. Так. И вот теперь о председателе. Давайте мы вернемся к нашему ставку комиссии. Вы, наверное, документы тоже смотрели, обращали внимание на опыт работы. Ну вот когда я с ними работала, у меня возникло, возникло такое желание предложить своим коллегам, заместителю, секретарю водителя рабочей группы рассмотреть кандидатуру э -э, Длиничук Дарьи Романовны э -э, мы ее пригласили побеседовали с ней предварительно укрепились в том, что мы на верном пути и с учетом договоренностей наших с учетом инициативы, которая была всеми поддержана при назначении всех кандидатов председатель приглашать на заседание э -э, предлагаю кому удобнее позвать вот, Дарья Все, Романовна пожалуйста. ждет у нас уже больше часа Просите ее, пожалуйста, у кого будут вопросы, можно Не смущайтесь, что нас тут снимаем, а мы-то про свое заседание, на своего сайт еще ни одной куртки не сделаем. А, хорошо. Кому как удобнее примите. Удобные позы. Просто уточчет. Итак, коллеги, мы перешли к рассмотрению пятого вопроса, шестого вопроса повестки дня. О а, назначении председателя. Мы с вами только что сформировали состав комиссии. Я представляю вам Дарью Романовну. И предлагаю вам э, задать вопросы после краткого, вот на его еще краткой такой ремарки. Э, указала в согласии Дарья о том, что она имеет опыт работы с 11, да, если не изменяет, порядка года. На собеседовании она подтвердила, э, что минимум 6 или 8 рассказали в компании принимали участие. Но мне достаточно убедительно показались эти аргументы. и то, как, как Дарья отвечала на вопрос, еще не приходилось сталкиваться с такими нестандартными ситуациями. Я понимаю, что человек стрессоустойчивый и опытный, готовый. Я считаю, что комиссии просто повезет, если вы поддержите мою инициативу, я предлагаю вам рассмотрение этой комбинатуре. Пожалуйста, коллеги, какие есть вопросы? Вопросы. А в каких комиссиях вы работали? Uh, я работала в нескольких районах, uh, я переезжала из района Несколько раз двигался и от партии, несколько раз А ну. последняя какая комиссия у нас 450 связей, 450... если не ошибаюсь, вызывается Калинский, Кали... Калинский. <со> был. а? были тоже председатели? Да. А, как а, долго? Две компоны. 16 год был. Ну, это большие компании, ah, да, сколько? А, это три компании, простите, три веки. Да, То есть, Конечно, для того, чтобы... Скажите, в 2014 году вы работали в комиссии 275? Я сейчас я комиссию не вспомнил. В 2014 Вы не припомните, там было все хорошо? Судя ничего. Все это за вопросом, Владимир Владимирович. Знаете, как это? Очередно, что все было хорошо. я могу сказать, что за время моей работы, в 2011 году, Uh, у меня не зарегистрировано ни жалобы не на работу меня, не на работу члена с правом решающим голосом, ну, Вы рассказывали, что вот у нас, когда мы проходили, да, что большое количество наблюдателей. Не сложно к вам даже международные наблюдатели приезжали. Да. Вы сейчас стесняетесь представить себя. Mm -hmm. Это не лишний вывод здесь mm -hmm. вы Да, у нас. Он... Прошлые выборы, да, у нас прошли, у прошли с международными наблюдателями, ко мне приезжало три делегации из разных стран. Были у меня в 12 помню, не ошибаюсь, году, выборы муниципальные, достаточно сложные, когда еще закон о наблюдателях не был... Такое не не было немного другой, да, а -а -а. и было несколько врагов, такой сложные были выборы, но даже там жалоб не было, никаких все наблюдателей которые у меня были, их было порядка да, более ста человек, чтобы вы понимали. А, ну, я с своей стороны хочу прокомментировать, что отсутствие или наличие жалоб не есть показателя. отсутствия опыта или неспособности человека возглавить комиссию и организовать ее работу. А, то, Если я... есть еще вопросы, есть да, да, Я вашу кандидатуру узнал только сегодня, перед заседанием. Угу. И, возможно, вы знаете, что Александровна она пару лет назад просила э, принять в качестве рекомендации проверять всех кандидатов э, в базах нарушителей, так называемую. Одну из баз нарушителей э, выбранного процесса ведет организация наблюдателей Петербурга. Она в общем достаточно доступна. И, э, собственно говоря, я нашел там вас, вашу фамилию, э, Мельничук Дарья Романовна. Э, соответственно, здесь написано, что э, в 2014 году был председателем МУИК-275. И нарушение, которое было выявлено тогда в итоговом протоколе, это разночтение различного количества между выданным избирателем бюллетеней и извлеченным из ящиков голосования. Я вам на почту отправил да, где подождите, это находится. Подождите, может быть такое, но я обычно... Сейчас, сейчас я всем дам поток. слово высказаться, все. Значит, мы тоже, тогда, когда Элла Александровна мотивировала Тики обращать внимание, когда мы сформировали составы, сталкивались с ошибками, с многочисленными в этой базе, и э, в общей переписке, я это в официальной переписке, я неоднократно с этим сталкивалась и видела, когда попавший в базу человек объясняет, что не было и после проверки, база это корректируется, поэтому что это за насколько официальный источник, да, насколько источник можно сейчас. Это официальный, да. Да. Насколько, целовает. когда там появилась этот, эта запись, да, насколько она имеет под собой действительно Вы запись можете не... как-то прокомментировать или вы не я, помните я, такого? Не, кто такого? Никаких, Никаких у меня а не было Зачем запись, можешь, запись пожалуйста, запись, запись, не пожалуйста не уже скажите мне, как там звучит а, значит, Были муниципальные выборы Выдали избирателя меньше бюллетеней, чем извлекли из ящиков для голосования. А кому-то показалось, это тем, кто-то а не признан. Это кому-то показалось, не... кто-то подал жалобу, что Скорее подругал, всего, кто-то, да, потом сравнивал итоговый но протокол, копил протоколы. Нет, нет. кто-то мог, а, такой протокол, протокол он момент. не мог он войти. войти. Он не может он войти. Войти. Он он не У меня некорректная протокола, сама постановка вопроса. Вы как-то прокомментировать, вопрос-то звучал именно так. Вопрос, который не имеет под собой ни основания, ни почвы, ни источника. Ну, я вот только что покомментирую, что жалоб у меня никаких не было. Я ни разу не предоставляла никаких и, дополнительных не сил, судебных споров, никаких вопросов вообще не было, од... Од... даже от наблюдателей никогда не было. Пусть надо смотреть порядок, это, как попадают я... в этот список, Работая в, в коллективе, тяжело, что там мне... оказалось. К сожалению, вы, первый раз у нас в ТИКе действительно человек, который претендует на должность председателя, он оказывается в этих списках. Mm -hmm. Я Но просто обращаюсь внимание, Когда если как бы это было бы правдой то так. человек сейчас находился бы не у нас в ТИКе, а также бы находился все еще на избирательном участке и считал. Очень активно. Да, С 2014 года. Моя задача... Коллеги, это, если есть еще вопросы... На Нет, вопросы. Виталий да. Владимирович, понятно ваша мотивация. Мы обратили внимание, обязательно прислушаемся, будем, будем заранее следить. смотреть в эту базу. и. Понятно, а, Просто там у меня-то нет, нет случая. Просто на самом деле, да, вот многочисленные ошибки в этой базе. Послушайте, Виталий, многочисленные ошибки в этой базе. Сомнят, сомневаться достоверности, все-таки там и там. Значит, надо либо так, разобраться и потребовать, чтобы оттуда удалили, чтобы быть честным имя человека. Займитесь на к этому вопросу. должен сейчас или кандидат кандидата кандидата. должен обратиться туда, чтобы его удалили. А, ну, вот. мнение... Постановка мнения «должен», как бы, она здесь э, не вполне, и наверное, ментиня, корректна. Наверное, советую, Вам, предлагаю. вы полагаете, наверное, да, что кому-то, наверное, следовало а, вот. а а Должен или а не, не должен, наверное, кандидат сам для себя решит. Валик, какие будут суждения вот, Нет, для этих для высказываний? У вас кроме вопросов есть какие-то предложения в этой связи? Или вы просто обратите внимание, что на будущее мы... В связи с этим я прошу выбрать другого. Да? Вы кого-то предлагаете другого? Представьте, тогда давайте ее сюда. Я предлагаю проголосовать по этому вопросу. И Если... строить обязательно обсуждение. кто мог бы выдавать. Я не вижу для этого... Нет, информации. коллеги, давайте так, есть еще вопросы? Есть вопросы к Виталию Владимировичу? Есть вопросы к кандидату? Нет. Тогда предлагаю голосовать. Кто за то, чтобы поддержать кандидатуру коллеги? Да, Леонид Кто за? Да? Против? Кто воздержался? Я против. Один, Я попросил, чтобы один проголосовать по вопросу. Возможности рассмотрения другого кандидата. Да как вы унесли я а же спросила, а я же вас спросила, у вас какие-то предложения? Последуйте. На это вы сказали, последуйте. давайте мы посмотрим, если вы Если ты даешь отход кандидатуре, ты должен предложить кандидатуру. Там а кандидатов. Может быть, может быть, я естественно готов предложить. Не хотела, я Все очень просто. Но. Если бы мы сейчас, например, не утвердили бы это решение, но. да, то выбирали бы другую кандидатуру. Первый вопрос это была моя просьба проголосовать по возможности выбрать другого кандидата. Я не говорю, что это У от Яблока. Дня, Или не от Яблока. Вы же знаете на За какую вы вы вы знаете, голосовать? Динамент. Динамент. Вторая, это кандидатура. Мы будем выбирать. Да где? Тогда, да, чтобы человека убрать, нужно предложить взамен. Я предлагаю, например, ну, Малаховского, вам... Алексея. Может, тут другое кого-то еще предложить. Мы, наверное, а мы хотим, да, Когда мы... да, мы... проголосовать, что вы не согласны, Нет, Нет с... подождите, Давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, давайте, так, в повестке дня у нас еще один вопрос по исключению из резерва состава комиссии с учетом того, что вот мы кого-то заводили и да. Да, замещали должности, значит, у нас получается список из шести человек, да? соответственно, по из, из пяти или семь из шести. Шесту, надо, да. Да. Пять человек, соответственно. Давайте уже просто полуформально, да, называется, на автомате проголосуем за это решение, потом вернемся к предложению Виталия Владимировича. Кто за то, чтобы исключить, кто за то, кто за то, кто за то, кто Давайте, Виталий Владимирович, выскажитесь, пожалуйста, в рамках еще у нас заседания идет. Я хочу еще раз И здравый смысл. я не готовился к этому, я совершенно не к мне, как бы, цели и желания конфликтовать с комиссией, да, это не моя цель. Я... этот список, он известен ну, достаточно давно, вы тоже его знаете. Собственно говоря, многие комиссии, они делают это. И в других тиках я знаю, что э, председатель соглашался, и, соответственно, если человек оказывается в таком списке, да, его до ну, такой должности не допускали. Соответственно, я перед комиссией спросил, посмотрел, э, увидел это, донес до вашего сведения. Вы... Перед комиссией вы донесли до нашего сведения? Нет, сейчас донес до вашего сведения. То есть вы, сведения, опять я... смотрите, повторяется история юнская. Вы пришли с запасом во времени. Вы были знакомы с повесткой дня. Вы проголосовали за повестку. Оказывается, вы уже знали, да, что э, в неком списке отмеченных нарушений, зафиксированных в таком полулегальном, есть фамилия претендента. Вы меня спросили, Святослав а кого, кого будете Но Я, вас узнал, так, да. Да, вы я вам сказала. Да. Да. вы это да, да когда узнали? Ну, в это не выдвинули вы еще. Мы же не можем говорить о каком-то гипотетическом, ну, я Владимир не против того, чтобы человек Я считаю, что Мы должны умножать него... все-таки коллег, которые здесь да, находятся и обременены и служебными обязанностями, да, и многими другими. Поэтому давайте вот сейчас конструктивно. Что вы предлагаете? Другого Основание на, на кого читать. Мы выбрали. Вы выбрали. Вы выбрали у нас вы большинством голосов. Ну, я предложил внести. Вы не захотели внести. Видали, ваше, ваше предложение не ваше поддержано. Предложение. Хорошо, оно не поддержано. Ну окей, я в данном случае один против семи э, голосов. М мое дело внести предложение, ваше дело его отказать. Я вы думаю, вы... что э, что вновь назначенный председатель заинтересован, как никто другой, мы вместе с ним, да, разобраться в этой ситуации, потому что у нас есть защита прав имущественных и неимущественных, да? в том числе, какое право защищается, право на имя, право на деловую репутацию и так далее. Честь и, достоинство. Честь и достоинство. и собственно говоря, вот публичное пространство у нас ведет съемка. Мы сейчас говорим о неком перечне, что человек там обвинен в каких-то нарушениях. Защита предусматривает и административную ответственность, в том числе и уголовную. Поэтому, когда мы вот так высказываемся в рамках заседания, которое идет, которое фиксируется, идется видеосъемка, которая может быть потом выложена и широкому кругу лиц известно станут эти факты, я считаю, что не очень корректно вы повели себя, повели себя, Виталий Владимирович. Думаю, что мы должны на этой ноте закончить заседание, потому что повестка дня исчерпана. Мы проголосовали большинством голосов против одного, да, за кандидата, назначили председателя. А что касается реакции, вы говорите, вы спиртшот отправили? Я не знаю об этом. Ну, вы что? сейчас, сейчас это нет, нет, нет, нет. Потому что Вы ведете заседание, у вас не было времени У нас посмотреть. был перерыв уже... так, нет, я... 45 минут. Я заходила, вы ну, не могли вымекнуть. Ну ладно, не, не сочли необходимым. Это я ваша тактика. Это ваша тактика ну, ведения все. взаимодействия да, вот с коллегами. Будем как-то подстраиваться друг под друга и работать слаженно. Поэтому разберемся. Если будет основания, да, которые будут препятствовать продолжению замещать должность председателем, обязательно вернемся к этому вопросу. Но уверен, что это не произойдет. Удовлетворяет вас такое? Нет. Не удовлетворяет. Коллеги, заседание закончено, повестка дня исчерпана. Какие будут замечания по ведению? Отсутствует. Отсутствует. Спасибо. До свидания за то.